Приятного просмотра. Так, Сергей, привет. У нас Vielá, sự, прошел ]成功. секретный урок. Секретное вступление. Никто о нем не узнает никогда. Так, ну что у нас это? Ты мне там вопросов накидал? Давай посмотрим. это Что у нас там вообще нужно делать? вот смотри, поехали с самого начала, да? Давай, давай. Касса эквайринга. Короче. Она а те нужна? Вот смотри, поясню. Мы вчера, когда заполняли ДДС, что mm -hmm. поняли? Смотри, если я э, вношу абонемент, да, ну, допустим, там внесено по абонементу, mm -hmm. то у меня же за это вносится. Ну, допустим, смотри, к примеру, давай вот так вот разделим. Допустим, это вот заходит то, что сзади. Значит, у меня вот здесь поступление от клиента, да, зашли ну допустим там на сумму я не знаю, там, 100 тысяч рублей да uh -huh. yeah. и плюсом к этому еще за абонемент было да? клиент оплатил абонемент ну там еще 80 uh -huh. допустим, да? uh -huh. и Все зашло на безнал но no. но вот эти деньги мне по факту они мне придут во первых не в таком объеме а за минусом процента эквайринга во вторых они мне придут спустя определенное время ну там, ну, через два... Делай, делай, сходи в настройки, делай счет экваринг. А потом, когда расчет, ну, на расчетный счет они упадут полностью, ну, напишешь, что перевод с экваринга на... Да-да-да-да-да. На куда-нибудь. Ну, ну, с экваринга на расчетный счет. Сейчас, встать. Ну и сюда начальный остаток вести. Правильно? Ну да, да, да, да. Там, на какую... Дату. Ну, типа написать, на какую дату для сверки. Mm -hmm. Ну да, да, Зади у тебя должен быть личный кабинет же этого эквайринга. И там вот как-то его подлови. Ну да, да. Я это сделаю, конечно Так, а что у тебя вал? Ну-ка, поставь ноль в начальном остатке по эквайрингу. Ну-ка наведи на что-то такое, параметр 2 функции д поддерживает только значение, типа число. А, ну почему-то вот, вот эту цифру. А, ну вот. А, убери ее, да. На... Оттуда. Угу, супер. Mm -hmm. Да, я же там до настройку вот этого делал. Вот а что это Это что такое? Ну это вот, чтобы у тебя абонементы считались правильно. Ну, давай назовем это, что это такое? Ну напиши технические данные. Ну, и там тоже, вот, правую тоже нету, ну, чтобы не, не убирали. Пометка для меня. Тоже, да, данные Все, вроде норм. Так, что, первый вопрос сняли? Да. Ну, nah, нормально движемся по вопросе в минуту, и сколько там, 8 минут. <свес> Особенность проводки ботекса. Это мы сделали, да, получается? Угу. Направление в ддс Подожди, подожди, подожди. По айквайрингу теперь получается, что я вношу сюда, вношу вот сюда вот эти поступления, которые сюда пришли, да? Я вот теперь сюда вношу, на что они ушли меня на эквайринг, правильно? Они да. вот вот таким вот образом. И потом, о а поступление с эквайринга пришло? Это перевод-расход, перевод-приход. А, как обычно. Да, да, да. Это перевод-расход с кассы эквайринга будет. Да. Определенную сумму. И ну, перевод-приход да. Да, перевод, будет на, на 12.09. Так, на определенную да. сумму. И у тебя, вот, допустим, 180 пришло, а на экварингу пойдет 177. И ты можешь сразу писать комиссия... Банка там 3000 Ну смотри, я бы здесь писал. Так, а у меня есть что-то комиссия за аквариум? таком счет? Ну, комиссия банка. М -м, комиссия банка это не то. А -а -а, прям нужно аквариум ввести отдельную статью. Давай сделаем. Где это? В настройках. Так, кстати, какие тут. Давай-ка я тебе, наверное, контрагентов перенесу в самый низкий, он, то они постоянно мешается когда их там перелистываешь. Да, да, давай. кошельки вообще можно самый верх поднять, кстати. Здесь. Давай сейчас Так, ты пока статью пиши. А где, сади? В каком? В общие расходы. Почем? Мы уже с тобой вообще Они у меня прямые, они же у меня зависят от выручки, не? Ну, блин, хочешь, прямые напиши. Ну, ладно, давай общие. Ну да, общие, какие? Ну, ну, блин, они как бы, ну, все смотрю и общие, и прямые, не знаю, там все, все общие можно на прямые разделить. Да, да Где тут услуги банка? Вот, да? Угу. Угу. Ну все, и они там будут копиться, копиться, копиться. Я раз в неделю их списываю потом по акту. но не раз в неделю, а как у тебя пришли. А, ну да, да, да. Заходишь в этот в личный кабинет, да, и списываешь. Угу. Хорошо, так, это то есть. Я тебе поставщиков в самый не запихну, кошельки наверх все остальная фигня, как обычно. Угу. Так, все, решили, да? Давай, что еще там хотелось сделать? Это не надо выше, вот это. Не, не опускай тут будет. Ну, окей, хорошо. Угу, все, good. Так, это сделали. Теперь получается, у меня вот так, вот так, вот так. Все, и они пришли. У меня на экваринге там останется остаток. Потом, соответственно, заносится. Комиссия экваринга там заносится, ну там 30 рублей. Да? Mm. И, типа, и это насчет на экваринга падает, правильно? Ну да, с экваринга списывается. Угу. Все это есть. Теперь далее. Следующее. Сейчас сразу же мапс отпишу. Давай, давай, давай, сразу все. Так, это есть направление в ддс да вот давай вот это теперь посмотрим смотри у меня в ддс вот есть направление деятельности uh -huh. а, как будто бы это бестолковая история uh -huh. но ну, по крайней мере мы ей нигде не пользуемся вот она ну где-то врач ну вот при расчете зарплаты только типа врач и ну, это дублирование каких-то историй uh -huh. а нет показания абонементов uh -huh. ну, зачем я не понимаю пока но смотри, вообще, вот где открой прибыль. Вот, вообще вот здесь вот, э, ну, ну как вообще в русских э, учетных системах, да, там, ну, у меня. Вот у тебя вверху написано вся компания. Я наверху написано. Е1, ой, Е2. А, ну вот если там в dds эти направления вести то можно из списка выбрать например а что у нас там типа по врачам но тогда получается что нужно вот здесь где у меня поступление от клиентов вот здесь нужно это дробить типа часть зашла за эстета часть зашла зашла за розницу часть зашла за как ее называется там? разницу ну там за за за врача ну врач разницы СТ, да блин но ну, это геймер такой будет просто потому что посмотри у меня вот поясни вы у меня показывается вот так вейклаун да, ты имеешь ввиду угу. да. ну да но ну, там видишь мы сразу там подвязываем а, себестоимость дальше мы привязываем там все зарплаты тоже по направлениям и еще мы делим а, те, которые не привязываются, типа расчетно-кассовое обслуживание, ну за банк там, аренду мы делим на три направления. Ну то есть мы типа треть на то, треть на то, треть на то. Ну, просто смотри, это все показывается в услугах здесь? Вот да? по услугам, Хорошо, по услугам. То есть это показывается не по ВДСУ, а по оказанным услугам. Ну типа не вот, по Да, я тебя понял. Вот смотри, а, вот тут получается, ну вот направление деятельности и сотрудник а, что там новый клиент или постоянные клиенты количество вот эту штуку можно ну как бы в ддс отнести не совсем почему не совсем то потому что вот здесь вот эта сумма вот видишь у меня как бы за день как будто бы да там пришло там 240 тысяч да? угу, угу. Там, 250 но, но по факту ну по, ну, по факту не обязательно, что мне именно 250 пришло. Мне могло прийти 220 ДДС. Или могло прийти 350. Потому что вот это здесь именно оказанные услуги. Именно то, ну, как бы именно те деньги, которые мои. Места, понимаешь? Ну, ты имеешь в виду абонементы, которые еще выполнены. Угу. не ну у нас то же самое там. Наша выручка считается но ну, оплата от клиента да ну когда услуга ну типа вот он пришел заплатил и когда оказана услуга по абонементу Я не понимаю пока. ну короче вот эту штуку ну как бы лучше запихнуть ну в ту в ту вещь потому что ну смотри вот там и ддс проверяем там с монитором со всеми делами она идет там, в прибыль ложится вот и у тебя вот этот ДДС он никогда не будет совпадать вот с этими услугами Потому что в услугах можно накосячить, например, и ты это никак не проверишь. я разделяет... почему это не проверю? Здесь я проверю по, выдаче, ну, по сумме оказанных услуг. У меня же есть такие данные. Я же их сюда заношу сзади, я не могу точно так же за период посмотреть. Ну смотри, сколько это строчек добавляет вообще? Если мы добавим с, там, новый, новый там, старый клиент, добавим количество сделок. Не знаю, это как бы все в одном. Давай, может быть, пока что сделаем вот так. Только не удаляй, я прошу тебя. Вот так вот, может, пока мы сделаем. И доберемся до этого. Пока мне сейчас вот тут логика всего понятна. Я отсюда беру не только данные для ДДС, отсюда у меня берет данные также главврач для того, чтобы работать с персоналом. Не, так я тебе вот такой, если ты в ДДС эту штуку будешь вести, я тебе любой отчет могу для хоть кого вывести сколько было старых, сколько новых, сколько по ним выручка, сколько по ним себестоимость, сколько по ним валовая прибыль, какой по ним средний чек, какой средний чек по валовой прибыли, кто из врачей там лучший, кто из врачей худший. Ну, как бы, ну, если ты туда все запихнешь. Просто видишь, у нас как бы категория там врач, например, категория сотрудник, категория новый, старый, да, например, и выручка себестоимость. То есть нам как бы там, ну, типа один платеж, ну, иногда надо будет разбивать там на 6 строк. Вот. Но у нас не так уж много этих. А, ну и на кошельки еще. Mm -hmm. Вот. Но это да, это вот, ну, сколько-то в день нужно будет прям, ну, это все разнести. Монитор верный, значит, прибыль верная, значит, вот эта вся статистика тоже верная. А почему нельзя с этого листа подтягивать? Ну, здесь так все аккуратненько, прям так все видно. Не надо ничего фильтровать. Вот, пожалуйста. Почему нельзя с Я... этого листа подтягивать? А она вещь как бы, ну, типа выручка. Как сказать? Ну, короче, мы типа как дублируем, что ли, вот эту выручку и себестоимость. То есть она же у нас же забита. То есть если мы это туда перетянем, то у нас и прибыль будет по направлениям нормально делиться. Ну, то есть у тебя разрыв данных, то есть у тебя выручка и себестоимость в одном месте, а все остальная хрень, и в том числе выручка и себестоимость в другом месте. Ты мне говоришь, типа выручка и себестоимость отсюда бери. А вот сюда мы выручку себестоимость забиваем. Ее отсюда не бери, надо оттуда брать. Понимаешь? Ну-ка, еще в продажи зайди. Ага, ну и продажи тут э, как бы все норм. А смотри, услуги, это у тебя по врачам, да, оказано? Да. А сотрудник это у тебя кто? Ну, тоже врач, да, получается? Да, да ну врач. Нет, ну здесь все сотрудники, потому ну, что косметику может продать из, из других ребят. Угу, я понял. А, а что если мы с Максом поговорим, например, сказать Максу, вот смотри, услуги там, например, есть возможность запихнуть в ДДС. Ну, чтобы он хотя бы, я не знаю, день там повел, мы там ничего не собьем, в принципе. Вот. Он а поведет. А как ты здесь это хочешь сделать? Ну, здесь же у нас есть сотрудник, здесь, ну, типа, кто это... Здесь у нас просто добавить новый, ну, чтобы можно было выбирать новый там ну, новый клиент, постоянный клиент, вот и добавить количество. Ну смотри, по поводу нового постоянного, я вообще вот здесь эти данные по выручке, да, то есть хочу слить в одно, потому что это, ну, слишком геморройно выделять выручку по новому, выручку по постоянному. Нужно смотреть количество пришедших просто. И общую выручку, и себестоимость. То есть вот а, это вот убрать. А, все тогда. Ну, у нас будет тогда просто добавиться количество пришедших. И все. Вот здесь вот. Ну, у нас добавится здесь столбик, количество типа, ну, клиентов. И все. Блин. Не знаю, что у меня так сопротивляется все внутри этому объединению. смотри, мы вот здесь одну добавим. Один столбик количества клиентов. Ой, количество пришедших. И вот этот э, услуги можно будет удалить. Не, я тебе и сейчас удалять не заставляю, ты переспи с этой мыслью, э, водяры, бахни с икрой. Я бы сюда его закину, потому что здесь сотрудники есть, направление есть, направление делит все доходы и расходы в прибыли по направлению, если ты какое-то направление не указал, оно на три автоматом делит. Где тут направление? Ну, ты скрыл его, как бы, так нечестно, ты только что его скрыл, на видео можно будет посмотреть. И потом так, а где здесь направление, ты что-то гонишь? Оно между F и H. Ага, понятно. Вот, здесь количество просто чеков добавить, и все, если мы оказываем услугу или оплату от клиента, ну, ну, как бы, за оказанные услуги, он просто пишет там, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, все. Не, ну не так, здесь же ДДС, здесь-то факт поступления денег в кассу заходит. А здесь факт оказанных услуг? Не, ну он будет, смотри, ты просто правило сделаешь, что вот DDS открою, у нас же есть, ну типа оплата абонементов, ну как бы он не будет туда количество ставить, да и все. То есть мы возьмем только оплату от клиентов и выполнение услуг по абонементу и все. Так, ну ладно, давай пересплюсь этой мысли. Ну короче, ты ну пойми, что вот сюда один столбик добавляем и у нас услуги можно удалить, как бы, чем меньше форм для заполнения, тем лучше, как бы система устойчивее, отчеты лучше там, ну как бы нету дублирования, то есть по сути это дублирование данных, ты выручку и себестоимость, которую в DDS один хрен вносишь, ну как бы делаешь еще один лист и еще раз туда заполняешь. Вот количество пришедших, ну вот количество пришедших, да, на новые постоянные можно делить, потому что у тебя в EndClients это есть. А в DDS-ку можно запихнуть как бы общий. Ну, типа, пришло 7 человек. Все, графики можно будет выводить по выручке, там, по себестоимости, по врачам, там, по отдельно по направлениям. Вот я к чему. А продажи и маркетинг, ну, там, по сути, ну, трафики... Ну, вот, зайди в продажи, и маркетинг можно вообще отсюда будет убрать. Ну То есть она вообще никак не связана а, ну с этим... Ну, с этой таблицы про ну, продажи маркетинг вообще нельзя. Его можно вообще в другую хрень ввести. Да, подумаю, ладно. Вот. И, <связано> и у тебя тут ну, получится для заполнения только ДДС. То есть ты маркетинг и продажи в другую выкинешь, а тут будет только ну, заполнение в ДДС. Так я, ну, как бы аудит ну, проводить, типа проверку проще. И всяких там в, отчет, в отчеты херачить проще. Ну, короче, плюсы точно есть. Ну подумай, прикинь, я тебе сейчас загрузил мозг, э, это, информат, загрузил мозг фактами, ты это, я думаю, что-нибудь там проосмыслишь, и все. Ну вот отфильтрую здесь статьи, получается, э, выполнена работа по абонементу и оплата от клиента. Вот в ДДСКе. Да, я понял тебя. Вот Нет. А оплата у нас, ну, клиент. о поступление от клиентов. Ну, угу. подожди, поступление от клиентов же. Они могут быть и за абонемент. Нет, за абонемент мы отдельно поступление по абонементу мы делаем. То есть Максим может здесь э, проставить, сколько это клиентов было? И какой сотрудник за это ответственный вот видишь тут он уже написал ступникова анастасия выполненные работы по абонементу вот. И чё, ну, а ступникова за какой а ну за какую работу она выполнила? по-любому понял я понял понял понял понял понял вот но если там несколько да, приходов ну блин ну разобьет что делать ну если что, разобьет на счет на кассу там ну блин так будет зато железобетон, ну, как бы железобетонная информация собираться в одном месте. Вот, Это, кстати, важный момент. Мне потому что просят, помнишь, ты мне говорил, надо это, надо это, надо это. Ну, как бы там типа, э -э -э, там типа, чувак, давай договоримся, куда что вносить, потому что, да, там, если ты хочешь это, там еще 280 там столбиков надо добавлять. Потом что-то как-то должно перемножаться и как-то должно выводиться. Вот. Но ну вот прям как есть и говорю, селезобетонная штука, где вот ну максимально в одном месте данные, ну в одно место данные стекаются, вот типа вот этой ддске. — я смотри, а вот ты говоришь, маркетинг-продажи типа уводить в сторону, а как мы тогда финмодель будем здесь считать, если мы их в сторону ведем? — Ну, у нас будет там ну, со средними чеками же. — С количеством, со средними чеками? — Ну да, да я понял тебя, да. то есть воронку мы отдельно простроим до средних чеков а средние чеки уже здесь Но все равно такая аналитика нужна будет если брать вообще ну, маркетинг да там типа визита когда этот визит к тебе попал то есть может тебе ну лид, да может он у тебя там знаю, полгода сидит и потом только заказал а мы думаем типа вот эти две копейки которые мы сегодня в маркетинг засунули они нам принесли миллион а на самом деле мы полгода назад там Два закинули, и только сейчас, сейчас они нам типа нач... ну как бы половину вернули. Ну и что это значит? Это к чему ты сейчас? Ну, маркетинг и продажи нужно немножко по-другому оценивать. Там, типа, сколько ты за все время вложил в канал, сколько за все время тебе принесли все клиенты, сколько за все время клиентов пришло, э, сколько визитов было, то есть сколько там, ну, типа, в среднем ходит один клиент, сколько жизнь, ну, жизненный цикл, там, типа, клиента, ну, Такая херня. Ну, вы что предлагаешь? Ну, смотри, смотри, чтобы тебя не грузить, я же с маленьких шагов, да, там с твоим мозгом опасно. Как бы он должен дойти до всего сам. Я предлагаю услуги. Ну, ну, как бы, ну в DDS дополнить строчку: количество посетителей. Это я понял. Услуги грохнуть. Маркетинг и продажи вы выделить в другую таблицу. Чтобы у нас. Я в ввиду, ты предлагаешь услуги грохнуть в плане количества посетителей просто, да, количество чеков, иными словами, поставить. <проследование> да, все остальное у нас есть. Ну, по <проследование> а, типа, новых постоянных, вообще по фиолетовому, типа объединения. Новых постоянных авто... мы в iCloud же можем там отследить, когда будем там типа продажи отслеживать. Там можно смотреть, сколько база нам дает, например, в месяц клиентов, да, например. Там... Да. Сколько нужна базы, чтобы нам постоянные клиенты там типа в два раза больше приходили, типа в два раза больше базу на, например? Да. Но ну, там другие немножко метрики. Но они как бы ну, там, влияют, да, там на наши конечные показатели. Но это немножко друг, ну, как бы другой этот расклад. Чуть-чуть да. другой. Ты его хочешь скрестить, Ну как бы прикольно, да, там. Но его все равно надо там, потому что ну прикинь, заявка попала тебе год назад, а пришла только сегодня, да, там. И ты смотришь, ага, Авито ни хера как типа, нормально работает. А ну, на самом смотри. деле это еще год назад заявка была. Ну, смотри, а направление, направление, да, вот здесь, если заводить, то получается его же не в каждую строчку заводишь, это направление? Или в каждую? Нет, не в каждую. Допустим, аренда, например, комиссия банка, комиссия экваринга она будет без направления. И в отчете по прибыли а, таблицы понимают, что у нас три направления, автоматом поделит это, эту херню на три. То есть... Треть на розницу, треть на врачей, треть на эстетов. Понял. А вот закупка препаратов. Закупка препаратов вообще не участвует в прибыли, потому что и у тебя там красная хрень, тебе нужно переименовать его. Потому что у тебя уже не закупка препаратов, у тебя уже другая штука. У тебя типа оплата поставщику. Да, но это 20 -го, 12 -го здесь. А мы же расчеты да. сделали, я свел кассу на 23 поэтому я не стал менять. Все, что было раньше, чтобы она не участвовала в расчете остатков. Я понял. Ну тогда окей. А, смотри, оплата поставщику, она не идет. То есть оплата поставщику это типа у нас там перевод с расчетного счета на счет поставщика. Там приход товара на склад, это там перевод с поставщика типа на, ну, на наш склад. Да? То есть они вообще в прибыли никак не участвуют. Они в получается. Да, участвуют в себестоимости. Только вот, вот здесь, да, там склад, склад основной. А, с... вот это прямо напрямую в себестоимость идет. То есть, что ты со склада списываешь. И получается, вот здесь вот, ну, то, что вот тут списывается, к примеру, ну, вот, по врачу списывается столько, с основного склада по эстетисту, там столько, да. То есть да, это и участвовать да. как раз-таки в. По ним будем валовую прибыль смотреть. То есть валовую прибыль будем смотреть в разрезе там направлений и в разрезе каждого врача. Если вот здесь все выбирать. И зарплату. Ну, то есть мы будем видеть по, допустим, О, по Анастасии. пришел миллион. Ну, да, Я а? могу двигать, двигать эти штуки, могу столбики здесь. Ну, да, если что-то грохнет, ты, грохнется, ты мне пиши просто. но ты прям столбиком всем, они а не, не названием шапки. Где? Ну, вот, ты выделил столбик и все. Пере... Ну, ты не, не заджи, ну или... Не, не, заджи тебе нужно взять. Да, вот так, ага. Да, дата совершения платежа видишь мы в таком разрезе увидим например анастасия пришло по ней она а, ну, заработана по ней денег миллион себестоимости в этом миллионе допустим 500 тысяч а, заработные платы мы ей выплатили например 100 там какой хрени там ну я не знаю там еще какая-то может была, там еще допустим там на полтос все анастасия там ну условно валовый приносит нам допустим так ну столько-то денег понял ну, справа получается, дата совершения платежа, дата начисления прибыли, вот здесь два вместе лучше ставить. Правильно? Да, да. да. Если она совпадает, вот смотри, если у тебя, ну, дата совпадает, ну, месяц совпадает, вот типа 913 строчка, 26, -я, 26, -я, то есть да. можно... Ну, то есть если месяц совпадает, то можно дату начисления не указывать. То есть она автоматически возьмет эту. Ага, ага. То есть это только если месяц другой. Да, да, да, только если месяц другой. Понял. Так, идем дальше. Направление деятельности. Указали, да? Да. Выбрали сотрудника, кто учил. Ну, там, где это уместно. Правильно? Да, да, все верно. Там, где это уместно. После этого что ты дальше предлагаешь? Ну, добавить количество посетителей. Типа вот здесь, между ними. Ну да. Типа вот так вот. Да. Типа... Выделить столбик G. Количество чеков. Правильно, если точнее взять, правильно? Ну да, может так. Вы выдели столбик G. Ну, не, не, не, где количество чеков, да. А, заходи данные. Проверка. Настроить проверку. Да. Удалить. Угу. Все, и вот здесь он пишет да там ну то есть он количество посетителей пишет э, ну сколько количество чеков ну он пишет оплата от клиента там и выполнены работ по абонементам здесь он пишет соответственно какие данные еще раз так ну допустим да вот к примеру 26 да, там 12 по направлению деятельности врач да, у клиента у врача такого-то было 6 чеков да, а, по статье, а этом, например поступление от клиентов ну, да, поступление от клиентов а, ушло на счет а, допустим там контрагент клиент да или здесь не писать уже клиент ну, можешь писать, можешь не писать. Это как метка, знаешь, такая дополнительная. Да, контрагент-клиент, где вы пришло, ну, допустим, там 100 тысяч на счет э -э, эквиваринга пришло. Так? Да. Дополнительно? Могу так делать? Ну, типа, да. да ну-ка вправо сейчас лесни. Нет, да, что-то не то. Не, подожди чуть, -чуть. Ты сделали, она сама подставилась. Само? Угу. Все нормально, значит, работало. Вот. Во. И все тот же врач, тот же это только, допустим, на кассу пришел. Пусть, да, уже там от, от двух клиентов, да, да там. И там сумма другая и на кассу. А смотри, а как быть в том случае, если один клиент платит часть на кассу, а часть на часть на банк? Ну просто будет, ну или туда этого клиента, или сюда тогда не будет сходиться и или кассы. По клиентам? Не, но ну мы же потом общую сумму возьмем за месяц. Нам как бы похрен, нам даже если он просто. Ты имеешь в виду количество чеков просто отнести или туда или сюда? Да, да, да, да, да. Сумма-то понятно, что она будет такая, типа количество чеков, типа или туда или сюда отнести. Да, да, да. Типа, чего больше, да, там, ну, оплатила 50-51 процент на кассу, значит к кассе относится. Ну можно такое правило сделать. На самом деле мы просто будем брать количество чеков и все, брать всю выручку по джанет, брать всю себестоимость по ней, брать всех, ну, все чеки за этот месяц. Типа вот так, да? Потом соответственно абонемент, если он оплатил, да, выполнены работы по абонементу, это значит, она в кассе не участвует, да? И по абонементу клиент оплатил абонемент, так? Клиент оплатил абонемент, здесь не надо ставить количество чеков. Почему? Но он будет задаваться. Нам клиент оплатил абонемент на сотку, а потом мы выполнили ему работы по абонементу. Да, я понял. Тогда здесь не получается, знаешь, что? Чем? Клиент оплатил абонемент, тогда здесь должна возникать фамилия клиента. Ну, там, допустим, там я не знаю, Иванова. Ну, по контрагентам, смотри, как тебе лучше. А, там очень важно поставщиков указывать, чтобы мы потом по ним могли типа сверки делать. Если тебе нужно типа сверки делать по абонементам здесь, то а, выполнены работы по абонементу, и клиент оплатил абонемент, лучше указывать ну, контрагента клиента, чтобы мы его раз отфильтровали и говорим, вот деньги внесла, вот мы те работы выполнили. Да, вот так и надо сделать. Получается, до да, выполнены работы по абонементу. Если было несколько абонементов сзади, значит их ставится несколько. Ну, типа, один, второй, третий. Ну, да, да. И вот здесь, получается, тогда будет постоянно всегда один. Ну, ну, типа, ну типа, если вот так. Ну, если, типа, а, ну, да, да, да. да. Если вот так это будет выглядеть. Теперь вопрос, а нужно ли добавлять контрагента в список в настройки? Да, обязательно. Как это делается? Ну, в настройках просто так же добавляешь, в самом низу. Находится сюда, да, то есть его тут э, добавляется этот клиент, так? Да, все верно. Это в том случае, если подсвечивается красным. Да, да. Хорошо. Так, допустим, количество чеков. Статья. И, соответственно, вот мы дальше продолжаем, да? Один, здесь цифра не указывается, клиент оплатил абонемент. Здесь не указывается. Допустим, была выполнена работа, там, ну не знаю, там на 15 тысяч, да, а клиент оплатил абонементом 200 тысяч. Так. То вот это уходит у нас на счет абонемента, это у нас уходит на счет… А, нет, стопэ. Вот это на абонемент уходит, а это уходит туда, куда было оплачено. Ну, допустим, на эквайринг. Так. Да. Если он оплачивает тудым-сюдым пополам, да, значит когда ставится 2 строчка такая же такая же да там и 200 а, да. ну да так и есть так это понятно медики и следующее когда она все это оказала да, то есть тут соответственно врачи врачи врачи следующая получается это врач снова э, та же самая джинет да и она получается как там расход склад нет себестоимость себестоимость препаратов так и вот у нее по контрагенту уже ничего она не пишет контрагента ну да мы не будем же статистику по контрагентам собирать по контрагентам статистику собирать не будем соответственно а, ну да с контрагент не пишется пишется и, сумма да? расхода количество очков вот. тоже не пишется Количество чеков тоже не пишется. Пишется только сумма расхода. И, соответственно, с какого склада это ушло. Это все то же самое, что сейчас пишется в услугах. Да, вот здесь. Вот себестоимость. Ну да, да, да. Он же все равно разделяет эту себестоимость сейчас. Вот. Итак, мы можем видеть выручку сзади. Это все, кроме абонемента. Кроме клиента, платил абонемент. Это будет наша выручка за день, все, кроме клиента, платил абонемент, правильно? Клиент оплатил абонемент, уйдет на депозит. Мне кажется, знаешь, тебе надо это, когда я тебе все, когда ты ну, начинаешь схемач понимать, тебе надо его проговорить, короче. Ну, ну да. Вот. А я просто здравствуй, посижу. Главное, не полиция, что это. Тебе Да, да. Ну, да, да, да. Вот это будет схема как бы по железобетоне, а тебе как этот. А я как просто... проверку. А как теперь проверку устраивать? Типа я смотрю, да, там, за любой период. Точно а, так, -то, ты заходишь. Сколько было, сколько было по ДДС, пришло, выбирая, сколько было по оказанным услугам пришло, выбирая, сколько а. было количество чеков, и типа эта история должна у меня сойтись. А, Но ну, смотри, у тебя первая проверка – это монитор, он никуда не делся эквайринг он там никуда не делся расчетный счет касса она тоже никуда не девается потом э, ты можешь начальные остатки посмотреть по ну по любому из кошельков конечные остатки ну и здесь отфильтровать нужно тебе счет ну кошелек а подожди тогда в мониторе должна появиться какая цифра то есть здесь у нас что? что? кошельки все так? то же самое тут будет все то же самое вообще один в один как было. А Просто... я понял, то есть накопительные а, данные, они здесь в прибыли висят. Да, а если у нас монитор верный, значит у нас и прибыль верная. Все, это понял. То есть там, ну, как бы, ну, то же самое. Вот. И, и таким способом мы избавимся вот этих услуг, а, а маркетинг и продажи перенесем в другую там таблицу, условно. Теперь вопрос по поводу депозитов. Есть ощущение, как будто это надо слить в одно. И, ну, одно правило у всех. То есть, ну, внес клиент тысячу. Ну, а это, это что? Абонементом, например, да и все. Ну, да, указываешь, что это абонемент, но просто это по факту не абонемент, это предоплата. Ну, а какая разница? Ну, а абонемент – это тоже предоплата. Ну, да, да, да. Абонемент и депозит – это одна, ну, вот с точки зрения там, ну, логики, это одно и то же вообще. Я согласен. Вот Хорошо, просто вот вот так. И да, проводи да, вот. вот эти абонементы, депозиты, как абонементы. Скажи, абонемент это депозит. Ну, депозит, абонемент это одно и то же. Ну, как бы проводим их одинаково, и все. Тогда вопрос. Ну, да. Очевидно, в... кто этот внес. Да, да. Это... То же самое, одна Ж... и та же мерка. Так, все, начинаю вкуривать. Соответственно, мы тогда этот раз... грохом... по депозитам сам к этому. Короче, мы это все дело, гроха Вот это вот услуги. Переносим сюда в ДДС. Да, да, это как мы как бы попробуем вот, посить, да, сейчас. Вот если он вот эти вот декабрьские штуки, ну вот которые хотя бы туда забил, перенесет вот сюда, а, скажет, ну да, в принципе, норм, то в принципе, вот мы готовы. Ну, мы будем готовы январю, февралю и марту. Ну, то, то есть, есть сейчас нужно а, услуги все перенести в ДДС, правильно? Вот ну, по такому Там уже были, там уже были приходы, ну, оплата от клиентов. Их, да. их нужно раздробить по сути да вот и все скан потренируется потому что в январе феврале и марте для нас это будет очень важно очень важно да я понял хорошо получается что нужно сделать да так, еще раз вот здесь что нужно сделать первое это перенести количество Чеков по сотруднику, так это можно одной строкой переносить. Ну просто тон-тон-тон-тон-тон, да? И пошло. Количество чеков и и все и все. Ну да, да. скажи в ДДС просто нужно это будет ну, разделять. Указать... Себестоимость... себестоимость на сотрудников разделять. Указать количество. Ну абонементы я думаю, не надо указывать. Я с 23 потому что подбил данные по 23 -ю. Смотри, у абонентов а, чеки не указываются. Может в скобках все записать. Депозиты приравниваются. Ну, то есть, ты напиши, депозиты приравнятся к абонементам. А, у абонементов количество чеков не показывается. Ну, то есть нам он пришел. Ой, что ему дать-то? Какие данные переносить? Потому количество что, смотри, чеков. Только количество чеков перенести и по сотрудникам, и все. Ну, о, да, направление сотрудников он тоже будет выбирать направление, сотрудники, чеки. И, да. получается, а, и разделить нужно на кассу и на эквариум Блин, запутаемся сейчас. Там же были поступления от клиентов, ну, а, а, Или пускай хотя бы сегодня попробуют, господи. За сегодняшний день, да, занести а, сегодняшнего За сегодняшний. Вот ты ему эту штуку сейчас объясни. Да, грохнем погрохнем услуги. Да. Вот, сегодняшний день, да, ну скажи, давай вместе занесем, попробуем, да, разделить. По понедельник мы занесем, пятницу, субботу и воскресенье. Блин, ну попробуйте. Ну, сегодня ничего не попробуйте сделать? Чего? Это сейчас это, вылетит, ну, ну, чтобы вы руками это попробовали сделать раз, у вас все сошлось. Пускай он, чтобы это за заполнил за эту неделю, допустим, за прошедшую. Ну, типа с 23-го по сегодня. Ну Или хотя бы четверг, скажи, ну, четверг сделай. Э -э Нет, лучше этот, лучше побольше данных. Пускай а. это понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. Ну, понедельник, вторник, среда и четверг. И соответственно нужно давай еще раз да, чтобы я этот в инструкции перенести количество чеков по сотруднику так указать сумму поступлений на экваринг из эквайринга так так соответственно я ему дам сумму остатка на эквайринге но это у нас должно будет сойтись указать сумму поступлений на кассу и это причем по направлениям. так не понимаю, как можно разделить по направлениям сейчас подожди, ну, пришло вот у меня там столько-то денег, но у тебя в этих деньгах можно. Же есть разбивка, можно, да. да, да, да, да, да, можно, сколько по ДДС сюда зашло, сколько сюда, сколько конечно сюда можно, да, даже если тебе на кассу пришло там сто тысяч, эти 100 тысяч можно разделить по направлениям и по сотрудникам стопу до, и, и в этих направлениях и сотрудников можно написать сколько чеков стопу до, сотруднику и направление, да? Блин, я так четко все. Это документ будет вот этот управленческой политики. Все как, короче, поэтому этому. Так, все, смотри, как... количество чеков, сумма поступлений на экваринг из экваринга, сумма поступлений на кассу, поступление, так, так. так, так значит, получается... Я думаю, когда с ним будешь еще это раз про, ну, проходить, я думаю, ты, ну, может, добавишь что-нибудь ну то есть или допишешь там ну, то есть это когда ну через себя по-любому пропусти вот эту штуку но по сути да надо делить вот это прям вообще по-хорошему там в принципе э -э -э -э -э -э если разделить там сколько всего там типа сколько к сколько экварин, ну сколько кошельков там сколько врачей сколько направлений ну я не знаю может по-любому там типа заполнять там, не знаю там 30 строчек по поступлению в день, ну, блин, благодаря этому мы получим ну, статистику прям офигенно. дальше да, же да, это да. Учет, нормально, можно будет выводить, а 30 строчек, ну, это полчаса в день, да, да, быстро, быстро если быстро. приноровиться, то может еще быстрее, да, там быть, поэтому, просто откуда это берется, и все, вот, просто некоторые, знаешь, что говорят, там, о тем... ну, клиентосы -то там, Типа, о, это же все нам делить, ну нахер. И делают дрявые отчеты, которые ты мне предлагал тоже там, типа. Ладно, ладно, всегда хороший умнич. не ну ты видишь, пошел в этот путь, как бы в нормальную схему, как бы... Это, ну, на самом деле здорово, я вот тебе прочел. Благодаря одному этому хорошему человеку. Ну да, да, значит, так, отчет через не будет. Николай Ившин, я с ним знаком. Смотри, и да. получается тогда. А маркетинг и продажи вот... Ну пускай она пока тут дело будет. Вот. То есть я вот здесь... Не, я понял, я имею в виду сейчас дальше. Сейчас мы этот отчет еще посмотрим. То есть я вот здесь сделал качество, да, контроль качества. Направление я... менеджер. Да, я бы сюда маркетинг и продажи, в принципе, да? делал. И вот... Да, его, его данные здесь, ну, там, сколько у него там выручка, диалогов за день там еще что-то, задачи, не задачи. И здесь же, по сути, тогда должен быть маркетинг, сколько людов зашло. И здесь же должны быть. А продажи они вот здесь могут быть, собственно да, говоря. Да. Я бы принял, да. да. Это две, две таблицы. Одна по управлению финансами, другая по управлению маркетингом и продажами. по финмодели, иными словами. Нет, не по финмодели. По управлению, вот. да, по управлению входящим потоком, да. Ну, маркетинга, да, и продажи, и обработки. А там уже управление управлении финансами. Вот, вот хотя да. бы так, если сделать, будет круто. Потом может у нас там родиться что-нибудь, как это сделать, скрестить. Но я думаю, если вот это там ропу, например, отдать, да, например, а то какому-то финансисту, то, в принципе, будет уже толково. А iClouds а – это отдать этому администратору. То есть всегда да. будет несколько инструментов для управления, там типа в одно это все связать. Вот. Mm -hmm. Бухгалтерию ты по-любому в раз да, там сдаешь в какой-нибудь обычный. Ну, у меня бухгалтер там, ведет где-то, да. Ну да, да видишь. Ну, разные программы для разных нужд. Для разных сотрудников. Давай дальше, посмотрим. Так, пока это мы сделали сотрудники, контрагент в тдс А, ну это получается, мы тоже сделали сейчас. Да, да, да, да, да. Когда добавляется строка, вот я что я имел в виду. Когда добавляется строка, uh -huh. То, вот ну допустим вот он ну добавляет иногда вот так там, ставить а, ниже. нормально ничего страшного То, вот здесь вот а нет все правильно а, ну все правильно сейчас потому что где-то были глюки почему-то сюда в сотрудника подтягивались контрагенты мы может что-то снесли такой хрень не должно быть ну-ка ставить строки ниже да не, не бывает вот такого волшебства. мы что-то с тобой натворили, когда делали. Ну ладно, максимум. А я потом может что-то переправлял, может переделал, да и все. Так, ладно, хорошо, это я понял. Теперь дальше, тогда дальше, следующий вопрос. Так, это есть. А вот удобнее, знаешь, как делать? Если вот здесь, ну, понимаешь, да, лист заходит и начинает там листать самый низ удобно если вот здесь будет стоять э, месяц а ну смотри у тебя месяц уже есть в ддс чуть проверились. с ним вот где белые штуки у тебя есть месяц начисления и год начисления где? А, вот, да. да то есть тут можешь фильтровать ну год там 19 типа месяц там 11 и все Все, понял и еще если тебе там типа по факту надо смотреть то это скрытый столбик а и Б. По факту это что значит? У тебя есть фактический год и месяц, и есть начисленный год и месяц. Вот это по факту. Это фактически, да. Ну, как бы без разницы, даже если дата начисления стоит. Ну, bueno, все, вот а -а -а -а -а. меня это интересует. Да. А там а -а -а -а. начисление, я да. понял. А можно это сгруппировать? Нет, нельзя. <foi> <с gonna places> а они типа то, что там, ну, справа находится. Ну знаешь, как. Ну ладно, короче. Ну, короче, вот так. Ты мне не знаю, мне кажется, да. да, да. Ой, Год... нормально. Не, больше, больше. Так, нормально. Да. Так, это сделали. Если это сделали, это там у тебя ошибка почему-то возникла. Почему-то вторая строчка где-то в середину закралась. А, ну смотри, ты когда плюсик э, делал вот этот, ну, ты плюсик отжал и сделал фильтр там от А до Я какой-нибудь. Все я понял теперь. То есть когда фильтруешь, ну фильтруешь там что-нибудь делаешь, вот эта хрень должна быть скрыта, то есть она прям основная у тебя строчка. Священ... Священная строчка. Все, вопросов не имею больше. Пошел заниматься. Ну все, это было, это было шоу с Сергеем. А это эти были предварительные ласки с Сергеем, да? да с... ладно, давай. Ну все, давай тогда, чё, я по этим еще посижу тогда, по прибыли, да, там, с планированием брать. Ты с планированием посидишь еще? Макс как подзабьет это все дело, все, ну что все четко, все нормально, сможем какие-то отчеты, например, уже выводить тестовые. Да, да, я к понедельнику, смотри, я не знаю, ты в понедельник там в адеквате или нет, у к понедельнику будет готов бюджет и будет готов план вот здесь. Формулу прописал, в запых я формулу прописал единственное мне вот в прибыли нужно будет э, выводить э, бюджет ну, налоги и общие расходы из бюджета mm -hmm. вот. и я еще хочу с запехи вывести тоже ну, оставшиеся запахи. по налогам смотри какая штука налоги бывает иногда платим э, не месяц в месяц да то есть и нужно тогда здесь как-то учитывать начисление налогов ну типа начислено налогов было столько-то за месяц тогда по прибыли будет четко а то мы получается знаешь там Месяц прошел, мы налогов не заплатили. И типа такие красавчики там плюс большой. А потом налоги оплатили, и, короче, и, и все продали, что купили на эти деньги. Понимаешь, нет? Ну, возможно, добавим в бюджет, типа, дату начисления, чтобы у нас актуально была прибыль еще. Что-нибудь такое сделаем. Короче, делать бюджет. Мы, в принципе, нормально идем. Зарплата да, считается, как считается. То есть а? надо не в ДДС надо заполнять, типа начислено налогов. Нет? Не в планирование, ты че? Ну, в, в БДЖТ. В, в БДЖТ, а тут же я буду удалять это все. Не, ну ты как заплатишь эти налоги, так и удалишь. То есть а, ты их счислил, ну... потом заплатил, удалил. Да, понял, понял. Ну, ладно, все, давай, Коль, пока. Все, давай, Серега, ага, на связи. Счастливо. С наступающим, ага. Следующая, да, пока. Пока-пока.